И всем макс риск Михау на китайском, очень прикольный китайский язык, так сегодня будем сами строить. Так называем башню типа того, очень базу базу базу рис. А? Что это? Сон. Сон. Это что? Языки Блин, я за какие-то? Блин, мне спалили. Тут только нужно мне язык, давайте сменим язык, как там с язык. Да. Так, время какое? Стоп, это же не наше время. Ага, ясно. Утро, сегодня версия 0.14.6. Вау, можно версии смотреть. Черный список, поменять роли, помещение, общая настройка, язык. О, нашел. Так, Михао. Так, это у нас традиционно, это у нас впрощен вроде бы. Так что я не в курсе. Как там? Ага. Блин, это еще нужно. Так, А традиционный это там все верно. Или, или стоп, стоп, стоп, я пить попутал. Так, значит. Я что-то не в курсе. А китайском. Вроде бы это традиционный, Это у нас упрощен язык. Так, у нас тут есть English. Давайте его уберем. Для приличия. Причем бы не а посмотрим. Как будет выглядеть игра Age of RS на английском. Версия на английском. На... Ты, ты, ты заходись. Вот, так вот. Я смотрим. Значит, обратно Рис. А, вот блин. Так. Вот, так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. интересно. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Понял, понял. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Ну, пока что нас никто не попадает да, вообще офигенно так смотрите так ну что что там 8000 эм, вот этих вот как там и пища так, пища 8000 так да, как я поняла так восемь тысяч, ну можно э, переборчить, так помощь попросим, ну что же поэтому видео нужно рассказать типа туториал, давай нажмем, сюда вот я расскажу, смотри друзья, тут у нас есть э, помощь со окладами, я его не знаю, так, видно что оно кого-то качено Mm -hmm, интересно интересно очень так у нас бежит пишется 11 часов альянс прокачка так так так вон он нашел 45 так окей okay. копится так так так что там такое горит один красненьким так а что вот здесь сюда нажму ага значит это прокачка все-таки да mm -hmm, интересно интересно идти с атака а, их атакам так поэтому снова отлично ну точи са давай нет ничего нельзя то есть если мы наберем 5000 штучек этих вода которые мы сейчас можем раскласы ну, сам будем прокачивать так стопа стоп я кое-что заметил так вот это подождите Здесь english english stop так так, так, так так сюда вроде да, вроде бы, да, сюда значит. Ну, в общем, типа того. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, здесь рейтинг. Mm -hmm. то показывают нам рейтинг и там -то Топ-1, топ-2, а вот такие вообще. Так, так, так, not, not. Это значит какой-то плох Ну, а какого у меня Я что не в курсе? Мау-курс. No так, так, так. О -о -о. Так, это квест, квест альянс. а блин, альянс, давайте пожем. как некомфортно, да? Опа, ну, вижу, вижу. Так, Трук из рис. Викинг. Викинг, значит, да. Так вот, вот почему рис. Точно. Так, вот, а кто тут? Так, а я нас... Что это значит? Новый ну, сейчас в интернете. Так, так, так сейчас такие лаги а у вас там черный экран нет все нормально окей я так смотрю с сибильным вот все мсф так вот так вот так ждем вот. так ждем так так так микросмп что блин ВПГ. что ж это значит? Хм. Не в курсе, кто за страна. Это компания, вообще там. кого то укращенный язык. Так, у нас тут никто не расследует, а нам как мы знаем? Давайте сейчас вам Как? А, стоп, стоп, подожди. стоп, я не, не хочу, не хочу. Так, все, все, куда открывать Так ну давайте сердечком холмы ну давайте напишем риск старт так вот все вроде мы точку поставили по моему так чья -то точка вот как точка стать по моему да окей Опана, Антинс, Рикинс. Так, это вроде бы у нас эти вот штучки. Так, зачем мне нужны? Курсе, энергия. Так, так, опана, нашел, нашел. Го. Так вот, это ли здесь То есть эти данные какая-то со всех планов. Так, они там нам показывают. Да, эти лайчна. Го. Тачку показывает. Ну, ясно, ясно. защитным база я свою точку показал зря. Окей, как там убрать точку? Так, убрали вон так, куда телепортироваться? Прикольно, как у Знаете, а подарки дают. Подарки дают. Вообще хорошо, вообще будет. 17, 16, 13, 15. Б. Точка. Так, у нас тут все. Он же обычный обзор, а мы сейчас очень большой обзор ох топой ты, -мо! Стоп! Это кони было! хо хо хо Так означит! Все говорят, разведку давайте туда Окей. О, сколько тут врагов на самом интересно так давайте давай к себе Я боюсь как-то но что-то мне интересно стало так эти расследование это хорошо что есть тема который нам поможет узнать большую карту большую большую так это у нас разведчик вот это вот мне не нравится и что это такое или это хорошо или это поиск А, так это поезд так не лагай пожар нужно тут что клацать так так так так так о, вот это поезд о подарочек кто тебя взял так вот так один отлично люблю подарки куда этот поезд ведет а знаете а скорее всего он идет прямо на центр или куда он там идет на это... это намекает бы он тут остановился. Интересно, интересно, что он тут задумал. Источник какой-то. Да, источник. Смотрите. Источник. Так, Я понял, понял. Так, новости. Из новостей. Hello, hello. Let's. Так. Вот. Так, так. Вообще это будет? Да, по китайском. Тут на английском. Ну, можно. Кстати, можно скачать. Славничок. Славник, на? Да? Как она на русском? Славник, помнишь там? Не китайском. Так, ух ты, топ-1. Так, это значит. Я бы как-то не хотя бы что-то писать. Ну вот напишу. Смотри. <глази> Можно как я Смотри, я макс диск у тебя. Эмблем. Можно китайскому такой ставить, вроде бы. А, вот как? Нет, нет, ну, no, no. Рис из рис, Макс риски и Так, Нот ВКС. Вроде бы ты, я вообще не знаю, как вот это понимать вообще. Опа, на это что перед? Охуя! Вот. Первая ракета в космически это ракетная черная. зафиксирован данным Космосом. А я что пишу? координаты пишу. Так, hello переводчик. Pointing непонятный. Так, так, так, так, не пожалуйста, мне не нужно. Так, ну давай лакой. Она я лакой спасала. Что, что, такое? Все нормально? Все, все, все. я поставила лакой. Так, значит, прикольно, бам. Угу. Нужно. Функция нужна функция, нужно Стоп, стоп, стоп, что я нажал? только стоп. Бим. Билт-Ралл. Норма. Петлора. Просто они достаточно... А, что прибыть. то есть наш поезд. Или общего поезда, я не в курсе. Обезьяны заправили поезд, смотрите. А, Ой-ой-ой, давайте посмотрим на них, как они там тусится Так, а, ладно, ладно. Вот так вот, значит, смотрите. Мы все подстрели кроме начала. Начало поезда. Так, так, так, тихо, тихо-тихо. Там движуха. Окей, окей, окей. Офигенный движуха. О, значит, старт. Фэнд, подожди, подожди. А это на аж там. Оф в Allegans. Флах Альянса. Ах ты кут. Хорошо прям. Или это мне такой переводчик, так, по здесь, значит, если здесь, то все здесь будут, да, значит, наш... Он старт, площадка, надо да? только где поиск? Так, бинг Снова за свое... Винг. Коронация рис О, это наш. Вроде бы это клан наш, да? Интересные, интересные факты килов но вообще ноль ну, вообще никто не делает килов сколько у нет подожди вот офигенно, сколько там килов 348 мне кажется так и не просто показался 342 тысячи килов как ты это делаешь это нереально чит вау вау вау вау так вот вин смотрим статистику дальше нажимаем Рейтинг, смотрим там да, данные какие-то лонг. Угу. То есть я могу укрепить его, да? И, уп ты. Ну ладно, давай. Так, один только хай посмотрим, давай. Для теста. Иди -э тест. Тестинг. Так, я ну, думаю достаточно. Гончики. Так, так гарамела его больше. Рамел нам не нужно, они все поваляют нас дома. Кстати, мы должны построить кое-что. Так, давайте на базу Так, удачи вам там. Почему бы нет? Потом, если когда будет нас вот то пожалуйста вернитесь там. я вас верну да назад. Я боюсь сам быть. Там потеряли данные. у нас 50 тысяч Так, Тис. С тройком. Decrashon. Так, опа она или как там настроить я не косим. Ай, ай, ну, ну, ну, вот пошло по делам. Там, офигенно, что происходит, прям свет, какой-то. Вроде уж все достаточно. Давай тогда вот последний здесь и можно вон туда пойти. Вон туда, вот или тут еще один кусочек, кстати, можно приблизить, да? Окей. Так, стой, дорожка, хочу объединиться, объединить наши силы, силы, силы. Туда нельзя. Он нельзя находит. Ему нравится все-таки. Так, вот, вот сюда. Стоп, вот. сам так, так, так, так, так, вот. Ну что, пишите комментарии как он, блин, блин, как он какой настройкам. Вроде бы отдать что ну, что у нас такое? А, точно, пивайсяк. Получает центр, но не... И тут сюда, смотрит нам Так, тут настройка идет, что-то, он тут спит, ну, работу, работает, Так, вот, Так, значит, хилочка можно пойти. Также можно посмотреть. Также на лайком в арену будут сходить, есть дорожка. Также можно посмотреть. Тут конечно можно дорогу построить. Но это в следующем ролике. Так, и последнего они тут будут развлекаться. Тусти барин. Тут чувак, тут чувак, тут И смотреть фильм. О-хо-хо-хо-хо! Тихо-тихо-тихо. Я в шоке. Так, так, вот. давай, давай, как там? Играть? Тихо-тихо. Играть есть ес. о о о о тих тих тих тих как это так? Ну окей, окей. Будет хороший игра. Всем удачи и всем пока.